Всем привет! В этом видео мы расскажем вам 5 невероятных историй о том, как люди делали миллионы долларов из воздуха. Обязательно досмотрите его до конца, будет очень интересно. Итак, поехали! Пятое место. Гарри Даль. Все знают, что собак нужно выгуливать. За кошками убирать по дому и даже за безобидными рыбками приходится утомительно долго чистить аквариум. Если вам не по нраву все тяготы, но очень хочется иметь дома любимца, заведите себе камень. Да-да, именно так и поступили миллионы американцев в 70-е годы. А гениальный менеджер Гэри Рос Даль сколотил состояние, продавая Петро. Это стало грандиозной аферой 20 века и, пожалуй, лучшим маркетинговым ходом. Камни появились под Рождество в 1975 году, и в течение первых пару месяцев было продано полтора миллиона штук. Цена одного камня была незначительная – 3 доллара 95 центов, но составляла почти чистую прибыль. Вскоре разбогатевший рекламщик переехал в роскошный дом с бассейном и поменял «Хонду» на представительный «Мерседес». В 2001 году была издана книга «Реклама для чайников», где он дал начинающим маркетологам немало действенных советов. Гэри Даль умер в марте 2015 года, старым, богатым и счастливым. Последователи его сильны и многочисленны. Они научились продавать что угодно, даже воздух. Четвертое место. Сергей Лучников Несколько лет назад питерский бизнесмен Сергей Лучников начал продавать воздух в жестяных банках с красивой этикеткой. На первый взгляд идея может показаться бредовой, на второй – просто гениальной. Хотите купить воздух из Санкт-Петербурга? Москвы или Сочи? Пожалуйста. Однажды Сергею Лучникову пришло письмо из Америки, в котором просили продать технологию сбора воздуха. Ведь на банке написано, что воздух собран на Неском проспекте, в Летнем саду, в Пушкине и других местах. Сергея очень позабавило это письмо. Многие воспринимают написанное всерьез, что породило массу вопросов, а как же воздух собирают, смешивают, запаковывают. Никак, это шутка, маркетинговый ход. Сейчас Сергей продает несколько десятков тысяч банок в год. В розницу консервированный воздух покупает на вокзалах и в аэропортах.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 В 2005 году, раздумывая, как помочь родителям оплатить его учебу, Алекс решил продать миллион пикселей на главной странице своего веб-сайта milliondollarhomepage.com по цене 1 доллар за каждый пиксель. Алекс объединил их в блоки размером 10 на 10 пикселей и в результате цена блока составила 100 долларов. Первый блок Алекс продал по минимальной цене одному из своих друзей, заработав первые 100 долларов. После двух недель работы друзьями и членами семьи Алекса было приобретено в общей сложности 4700 пикселей. К концу сентября Алекс получил 250 тысяч долларов, а количество уникальных посетителей дошло до отметки в 65 тысяч дней. день. А 26 октября, спустя два месяца после начала проекта, более чем 500 тысяч пикселей было продано 1 400 клиентам, что принесло Алексу 500 тысяч долларов дохода. Последняя тысяча пикселей была продана в январе 2006 года на аукционе eBay за 38 100 долларов. За несколько месяцев старт принес своему владельцу доход в 1 миллион долларов. После погашения расходов, уплаты налогов и пожертвований в пользу The Princess Trust Алекс получил 700 тысяч долларов чистого дохода. Это самые легкие деньги, которые я когда-либо зарабатывал, сказал он. Второе место. Кайл Макдональд. Некий молодой человек по имени Кайл Макдональд жил в съемной квартире и мечтал о жизни в собственном доме. Кайл опубликовал свое объявление на сайте с обычной канцелярской красной скрепкой и предложением меняться на любой другой предмет, пока не сможет выменить свою желанную вещь в собственный дом. Первый обмен произошел в тот же день. Он обменял свою скрепку на обычную шариковую ручку в виде рыбки. Шариковую ручку он обменял на дверную ручку в виде смешной мордочки. Через 10 дней он смог обменять дверную ручку на небольшую походную газовую плитку. Через месяц он смог обменять ее на электрогенератор. Через 2 месяца обменял генератор на кегу пива и в придачу получил неоновую вывеску пивного заведения. В декабре, спустя 5 месяцев, он смог обменять кегу пива и вывеску на снегоход. А его обменял на туристическую путевку на двоих в скалистые горы. В январе он обменял путевку на старенький автофургон. В феврале он обменял фургон на контракт со звукозаписывающей компанией. В апреле Кайл обменял контракт на один год бесплатной аренды в Большом доме. Через две недели он переуступил договор аренды на вечер с рок-музыкантом Элисом Купером. Ровно через месяц он обменял купон на вечер с музыкантом на сувенирный «Снежный шар» с надписью "Кис". Всего через неделю после получения сувенира он смог обменять его на роль в фильме у голливудского режиссера. И вот финал. Остался последний шаг на пути к заветной мечте. 5 июля 2006 года с ним связалась администрация небольшого городка Киплинг и предложила финальный обмен. Старенький двухэтажный домик площадью 102 квадратных метра в отличном состоянии за роль в фильме у голливудского режиссера. Обмен состоялся, и роль была передана одному из жителей маленького городка. А Кайл достиг своей цели. Получил собственный двухэтажный жилой домик. В 2007 году Кайл опубликовал свою книгу Махнемся не глядя. Одна красная скрепка, которая потрясла мир. Первое место. Деннис Хоуп. Его осенила простая, но действительно гениальная идея. Про договор о космических объектах 1967 года. В результате Деннис понял что существующие на сегодняшний день международные договора прямо указывают на невозможность государствам и корпорациям владеть планетами или звездами, но права частных лиц при этом вообще не упоминаются. Деннис Хоу решил воспользоваться этим пробелом в законодательстве и просто объявил себя законным владельцем всех объектов естественного происхождения в космосе, за исключением Солнца и Земли, а затем уведомил об этом факте некоторые страны и ООН. 22 ноября 1980 года он оформил как того требовало международное законодательство свою декларацию о собственности на планеты Солнечной системы, Венеру, Марс, Меркурий и спутники планет, Луну и Ио. И пока другие думали, что у него не все в порядке с головой, Деннис Хопп стал первым полноправным владельцем указанных планет. Затем он основал компанию, которая назвал The Lunar Embassy и начал свою бурную деятельность по продаже участков планет всем желающим. Все сделки с космической недвижимостью полностью согласуются с ООН и фиксируются в главном офисе Лунного посольства в США. Им обязательно присваивается регистрационный номер. Цены на такую недвижимость начинаются от 25 долларов. Деннис Хоп умудрился продать 600 миллионов акров поверхности Луны. Исходя из зарегистрированных делах, подобные участки уже приобрели около 5 миллионов человек из 193 стран мира. Идея Денниса Хоупа продавать космическую недвижимость действительно гениальна. Основную прибыль он получил после повсеместного появления интернета. Как говорит сам властелин вселенной, с 1980 года по 1996 год он продал всего лишь половиной тысячи акров поверхности Луны, а с 1997 года по 2007 год его продажи составили сотни миллионов акров. Его пример еще раз доказывает верность народной мудрости о том, что все гениальное просто. Нужно всего лишь иметь умные мозги и желание заработать много денег. А идея, как это сделать, обязательно придет. На этом наш выпуск подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем удачи и лучей добра!